Первый. Давай, давай, е75. Ты сможешь. Давай, давай. Давай, давай. Ты обгонишь его. Давай. Это борум бом бум Дыра, ри, ромс. А у у меня затылок не пробил. У меня в затылок не пробил Очень крутой парень Давай воюем, воюем, кто кого Блин, на АМХ мне не нравится Ах ты, сука. Так, ну мы поедем на стандартную отстрел. Балкон ку курочки на радость. Вот тут он находится, этот балкон. Стасон, не хочешь в а, а, АЗП есть в клане? Не понял. Зарплата. зарплата. Ну, кошты, да это затащил Я буду находиться у вас в клане. Не. А, ну все. Я там тебе напоминаю, сейчас заступник командира. Не последнее лицо в клане. Так-то, да? К командуешь? Я. Ну да. Я же не командир и бедру. Ты же ну, заступник. Да. Ну, заместитель, правильно? Ну поговорим, командир. Че у него там вообще? <laughs> ты жестко. Ой-ой-ой, надо уходить. Да-да-да, что то я про это, прошляпил. Сейчас мне насует. Уходим. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Я не свечусь, это хорошо. Я свечусь, это плохо. Если все видят реальность по-разному, то как тогда работать с реальностью? Что? Что? Я не пробил броню? Но здесь возникает вопросы, что такое «е» и что такое «есть». Так вот, за мной размыкается эта штука, ключ вот к этой истории, тоже очень простой. Не, я удаляю эту игру просто, я просто удаляю. Почему? Потому что куда ему там не попал? Или попал? Я начинаю верить в теорию, что типа... Игроки с 46% статом, они, ну, им подкручивают игра из-за того, что... Стой. Я и есть самая главная реальность. Я только что опроверг свою теорию сразу же. Я один тут, что ли? На. Не подкручивают Не подкрутили Ах ты ж, блин А где он, я не пойму Они меня ждут И, и второй меня ждет Но я нормально задержал так Задержал, пока наши подтянулись На борту которых кресты. Так чем а, а какие критерии наборов клан? Может, я к вам перейду? Не, ну я не такой уже... уже... Трейд, трейд, трейд И ты уже заместитель? Угу. Ничего. Карьерный рост хороший, слушай. Давайте вы 5 полосок открыть. Ничего себе, я сам не видел раньше. <смех> а давно 5 отметок вели? Ну, я дымлюсь вам на думаю. Считаю, считаю, 5 отметок. 5. Выставляю 8-е уровни, игроки со связью. Может, ты хоть и война отключиться? Да молодец, молодец. Так, красава. Вообще четкий парень. Сейчас мы его словим. Вкусняшка. А как же рвался вперед? Хорошо. Или ты е... или тебя е... Я готов отнимать чужое здоровье. <laughs> Это опять тот челик, который бомбил. Поехали, поехали. Там а две пт потехи... Ну, две потехи несвеченные осталось. Смотришь вообще? ЛТ-шечка, подъедь вот сюда вот так вот. Ебаник. Да а вот, а а ка уже уебует оттуда. Тут надо левым краем подъезжать. И все. Тут нету никого. Еду, еду. Короче, я понял тебя, ЛТ. Сделай а? еще два круга, а потом поедешь. Иди Хорошо. Артана ББ. Артана ББ. че это такое. Ну, блин, иди нафиг, слышишь? Иди отсюда. Кш! Кш! Блин. Ой-ой-ой-ой. Хорош. На. <связывается> Гипер красиво вкатил вообще четко. От душенка в душенку. А, я не успеваю по КД. Я на... Не по КД не успеваю. <свист> Сука, эпическая концовка. Это на эпическую концовку, может быть.